Предлагаем вам рассмотреть в аренду торговой площади от собственника по адресу Новосибирская область, город Бараминск, улица Кирова, 26. Здание находится на первой линии одной из основных магистралей города улицы Кирова. Фасад здания выходит на пешеходную и проезжую часть улицы, удобен для размещения рекламы. На внутренней территории здания имеются места для парковки автотранспорта, сохраняемые автостоянкой, места в неотапливаемый ангаре. Расположение торгового центра характеризуется легкой транспортной доступностью. Наиболее удобное расположение относительно междугородней трассы здания близко расположено к федеральной автодороге. В непосредственной близости от торгового центра находятся супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик», филиал Сбербанка, районные больница и поликлиника, автобусные остановки городского транспорта и сообщением «Барабинск-Уйбышев». Перед зданием расположена парковка для автомобилей, удобный заезд с улиц Кирова и Коммунистическая. На первом этаже здания находится супермаркет «Пятерочка», ювелирный салон, медицинский центр. На втором этаже расположен один из самых больших в городе магазинов мягкой и корпусной мебели – торговые павильоны. Помещения второго этажа свободной планировки, электрифицированные, отапливаемые, имеются все коммуникации, интернет. В торговых залах установлены камеры видеонаблюдения, кондиционеры, противопожарная и охранная сигнализация – в основном в торговом зале находятся свободные торговые павильоны общей площадью до 500 квадратных метров под любой вид деятельности. В административном корпусе второго этажа имеются свободные офисы от 20 квадратных метров для развития вашего бизнеса. На третьем этаже швейный цех швейной фабрики Синар. На четвертом этаже расположен фитнес-клуб MaxFit Фит» и зал единоборств. Помещение четвертого этажа правильной прямоугольной формы со свободной площадью 900 квадратных метров, высотой потолка 4,6 метров. Имеются грузовой подъемник до одной тонны и пассажирский лифт. Приглашаем к сотрудничеству арендаторов любого вида деятельности. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-913-896-4515.